Здарова, пацаны и пацанессы! Хотелось бы мне поговорить о таком приложении как Gradients, которое позволяет с легкостью изменить оформление приложений в Gnome. Раньше оно имело название Advaita Manager, потому кто-то может знать его под таким именем. Я хоть и не люблю кастомизацию, но Gradients как по мне довольно интересное приложение, которое дает возможность изменить оформление приложений в системе без танцев с бубном. Если говорить о классическом способе смены темы в Gnome, то для этого нужно сначала найти тему где-то в интернете, скачать ее, распаковать архив с темой, потом включить отображение скрытых файлов. После этого в домашней директории создать папку .fims и в нее переместить файлы. Дальше нужно установить и открыть приложение Gnome Twix и в нем поменять тему. Градиенс не требует подобных бешеных бубноплясок. Также вы можете проявить творчество и создать собственное оформление без особых усилий, что также круто. Собственно говоря, если коротко, то Градиенс позволяет перекрасить приложение без установки тем, все очень просто и понятно. Тут есть названия элементов и какие цвета они используют. Ну и как раз за счет замены цветов мы можем поменять внешний вид приложений. Мне захотелось поменять синие цвета на зеленые, так как мне нравится зеленый цвет. Также интересно, что при применении изменений, Gradients говорит, что также умеет перекрашивать GTK3 приложения, но это работает только с темой под названием ADV GTK. Это тема для старых GTK3 приложений, которая подражает дизайну новых приложений в GNOME. Неплохую они коллаборацию устроили. Как видите, После применения все синие элементы стали зеленого цвета. Сразу скажу о минусах и странностях, ведь они здесь есть. Думаю, любому человеку очевидно, что кастомизация что-то ломает. Почему-то цвет меняется не только у синего цвета, но и у других. Например, в калькуляторе используется оранжевый цвет, а не синий, но та оранжевая кнопка все равно стала зеленой. Еще, после применения цветов, больше не работает переключение оформления, если переключаться на светлый стиль, то приложения все равно остаются темными. При этом, некоторые приложения все же переключаются на светлый стиль. Это странно. Не знаю, в чем проблема и почему оно так криво работает. В настройках Gradients есть переключатель, который позволяет менять цвета и для флатпак приложений, может в этом дело. Но нет, даже если включить эту настройку, то, как видите, у куха все так же кнопка синего цвета. Что-то сломалось, а что-то не доломалось. Three days later. Так, спустя какое-то время мне все же удалось узнать, почему не работает тот переключатель, чтобы флатпак приложения меняли окрас. Тут дело в том, что Gradients это флатпак приложение, и ему нужно разрешение. На GitHub разработчики написали инструкцию, что с помощью FlatSeal нужно добавить вот эту строчку для всех приложений. В разделе «Файловая система» есть ниже опция «Другие файлы». Вот туда нужно вписать эту строчку. И как видите, после этого у Куха кнопка стала зеленого цвета, все заработало. А Paper стал более сломанным. Это довольно цветастое приложение и в этом его особенность. Там можно создавать заметки разных цветов, но после изменения цветов в Gradients, у меня выделение текста и некоторые элементы стали зеленого цвета, ну, хотя бы категории остались цветными. Раньше, как видите, выделение было цветным, в зависимости от цвета заметок. Ну и переключение на светлую тему теперь перестало работать. У меня вот только есть один вопрос к разработчикам. А почему просто не сделать так, чтобы при включении этого параметра появлялось бы какое-то окно, предлагающее дать разрешение на доступ к нужным для нормальной работы файлам, например, как это сделано в Android. Возможно, это, конечно, проблема со стороны самого Flatpak и пока делать такие запросы на разрешение нельзя. В любом случае, будем надеяться, что такие казусы и неудобности исправят. Поговорю уже о том, что умеет Gradients. Помимо того, что вы можете вручную менять цвета, здесь также есть цветовые схемы от других пользователей. Среди них можно подобрать какое-то оформление, какое понравится. Еще тут есть возможность генерировать цветовую схему на основе цветов из изображения, типа как материал U в Android, только нужно выбрать картинку. Но если вы хотите, чтобы у вас цвета автоматически брались с фона рабочего стола, то можете использовать расширение для гном под названием Material U Color Femming. Ну и последнее, это продвинутые настройки. Можно добавлять плагины. Как написано на сайте, плагины позволяют настраивать что угодно, например, экран входа в систему, саму оболочку гном и многое другое. Ну, больше, думаю, нечего рассказать о Gradients. За время делания ролика, как оказалось, вышла версия 3.0. При очередном запуске приложения появилось такое окошко, что у меня Gradients обновился, и что там нового. В новой версии немного улучшили дизайн, появилось больше цветовых схем. Некоторые цветовые схемы имеют измененный CSS-код. Например, у некоторых цветовых схем кнопка закрыть становится красного цвета, типа как в macOS. Появилась среди плагинов возможность сделать дизайн Firefox в стиле Gnome. Теперь можно более удобно и быстро переключаться между цветовыми схемами. В целом, приложение классное. Можете попробовать и поиграться, если вам скучно. А чтобы вернуть все назад, как было раньше. Нужно вот в этом меню выбрать опцию Reset, Apply it, Color Scheme. Ну и после этого еще потом нужно перезапустить приложение. На этом я кончаю. Всем пока, желаю удачи и мирного неба.